Если ты когда-нибудь гонялся за своей тенью Тогда, наверное знаешь, как становится растением Никаких фото на память чаще смотришь в окна С улыбкой думаешь, что принимает долбоебов На жуткой паранойи, если звонит левый номер Шифровал и отрицал, если спросят на районе Не считал себя барыгой, когда видел прибыль наверное думал взять последний раз и спрыгнуть Ага, вокруг ветра опять собрал кучу народу Исполняет то, что такому сегодня Чудозу. И ты б наверное, не вкисал, если бы не знал, что ты за пацан, если не вывозишь запах трапа, дворовая романтика ты узнаешь сам, почему висят на платье как с ночи Это сладкий дым Да, наплевать на законные принципы Там где-то приводы в милицию Там не спалиться бы, а мы Кто мы, по сути, убитые лица Везде, подал весь день Чтоб поднять свои веки под вечер Мигрени, под настроение Не втулешь типам черепто. что Ты с рождения знал, как ты шахтывать Мотор чужих и мало думающих Личностей, кружи А я пойду, еще есть пару мест Где не был, как по асфальту вера, И мы не те, не только почему, тогда нет первых нигде, Они, наверное... Понимает это сладкий дым